с вами Пеперс, и сегодня мы продолжаем проходить Майнкрафт с моим другом Шлепой. Так что мы продолжаем, на чем мы остановились. А, мы забыли сказать то, что мы вышли из деревни. Деревня где-то вон там. А почему мы вышли? Потому что это была какая-то пропятая деревня. Подтвердишь? Да, там спаунир этих был. Големов. Да, очень жестко. Сейчас мы идем путешествовать, не знаю куда идем искать чего-нибудь, так где можно жить <смех> хотя бы. М -м, пещера есть. Песок, пещера. Идешь? Так вот. Это было реально какое-то проклятое место. Так что я вижу пустыню. Прикинь пустыню. А, значит еды не надо нам, да? Еда у нас есть. Нормально. Ты Где ты куда попал? Убивать он пошел. Вот собак сутула. Идем. Да, вот лук мы скрафтим, надеюсь, когда-нибудь. Потому что у нас стрелы есть, 12 штук. Ч, куда пойдем? В пустыню или м, Давай в пустыню, там можно храм найти. Давай. Пустыня так пустыня, но я думаю лучше пойти пройти вот тут вот, немного по берегу и вдруг там какая-то деревня будет рядом с пустыней. Ага. Ага. Кажется. Мне или... кажется. Ну Чё ж, куда же мы идём? Нам. Ай. Я упал. интересно как мы будем выживать ночью там полный кипиш будет твориться конечно опа она что там там много золота ну что же мне кажется мы нашли место для посылки да для первого а для первого этого для первого Стоять! Стоять! Король! Я вот даже попасть не могу. Ну что ж, для первого места реально пойдет нашего именно, которого мы построим. Ну, можно при том еще в пустыню путешествовать, писать. Есть такие блоки защитные лестницу конечно так сильно ну, но не привыкать и дрить колтить о карата думаю там надо построиться Кстати, уже вечереет это хреново Ай, капец, тут красиво. Смотри, логика Майнкрафта. Где Вообще. Ну ч, давай отбиваться от них. От кого? Ох, какая красота. Шопчу, я вижу деревню. А я вижу свет. Я тоже. Надо покушать. Там реально какой-то свет что? А я упал. Это, это мы, может быть лава. Мы кстати, не заходили в, в креатив. Да. Вдруг там лава. <с onun> это а шахта. Походу. Да. А ну понятно. Отлично саша. Подожди, здесь такое. Здесь. Ну, в принципе, можно здесь и хату построить. Ты куда? Ты куда назад? Давай тут переждем. Мы сейчас помрем. Давай тут лучше переждем. Переждем тут лучше. О нет. О нет, о нет, о нет, нет. Ты только заметил, да? Надо чем-нибудь застроить входы. Давай, я пока... У меня есть песок, который мы потом... Заберем. Доставай коптильню. Коптильню? Ну ладно. Блин. Да, как эту везде застраивать. Ну все, мы в безопасности, по крайней мере. Надо еще эти сломать потолок. Надо, что пора нет никакого. Ну что ж, надеюсь, это будет наша... Это будет наша, так сказать, хата, да, в начале? Небольшая. Не, не... знаю. <св> ну, не знаю, не знаю. У да. можно понять. Короче, я спать. Что, офигел? <св> <св> Наверное, нет. <св> О, я в тебе. Это ну, будет давай, достану же уже коптенью. Да, кстати, коптине, вот она, Это будет наша паха-хата. Кстати, где верстак? У вестак? меня. А, фу, я думаю, его оставили. Печку тоже поставь. Пока можно пожарить еду еще, которую у нас. Эй, куда ты там ставишь свою? И можно Всё. наверное я рельсы заберу Всё, здесь не лучше разрушить вещь потому что сюда никто не пойдет там спрашивать крипер да, да. ну ничего страшного Тяу -тяу -тяу -тяу. просто чисто застраиваем думаю это у нас будет такая панорамная окношка. Тебя позовлять? Как А, во, кстати, плюс у меня три паутины. Ее. Десять проход. Не знаю, зачем нам надо. двери нет это обидно никакую дверь не взяли здесь будет панорамная кошка я это сразу говорю здесь еще стоит стейки в сундуке свинина на а пока что у нас идет Зашибись, и откуда у нас железо? Положил. Раньше нельзя, да. Что ж, пока пожарится. А я пока, наверное, даже займусь строительством этой базы. У нас здесь ничего нет. Точно шахту, рой. Забетонировал, закрыл. Ну что, я потом вот эти деревянные штуки уберу, потому что нафиг они нужны. путина кстати здесь есть путина я за паутина, потому что паутина всему голова здесь как будто какая-то постройка была вот, как будто пропала вот кстати я пещеру вижу ладно я вижу пещеру как думаю что там будет кстати это опять та же где, шах... Ты это... где? я в пещеру пошел в шахту Золото. Ну и все, и конец. Здесь можно продолжить ее копать. Она прям вообще недалеко от дома. Кайф. Ну, короче, я тут сделал хату небольшую. Можешь проверить, посмотреть, сходить. Только здесь дерева нету. Вот, кстати, в чем проблема. Просто куда у меня железная кирка Не знаю. Дай на пару минут свою. кирку. Ну ладно, Так, что я хотел сказать как-то Я все-таки хотел было переплавить песок. А забыл. Очень. отлично. Ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты, ты-ты, ты-ты, ты, ты, ты, ты, это бывают ресурсы. Давай еще ресурсы. М -м -м. Понятно. Надо, надо таких штучек. Три есть еще три надо. Точно же я могу попробовать скрафтить лук. Я скрафтил лук. Лук? Да. Ты скрафтил лук? Да ну. Да ну. Стрелы в сундуке лежат. Стрелы? У меня есть 14 стрел еще. Уф! Да ладно. Да. Да, вот он... да. Что-то здесь. Да где там вообще? Я тебя не понимаю, где ты. У меня, кстати, почти кирка сдохла. А я себе а! 7 железа добыл. И 25... Ж... И 25 золота. У нас есть теперь 16 стеклянных... Э, ...панелей. круто я сделал! Ничего, два блока не хватает. Да блин! Это Еще целых два блока, пацаны, вы понимаете этот? Это Ладно, спасибо. Я богат, я безумно богат. У mm. уже двадцать шесть дюйтов И где добыл? Должен сказать. Так. Возьму с собой каменный топор. Возьму с собой еды. Так, ну, свинины одиннадцать штучек. Возьму, наверное... Все пока что. Можно, ага. прошу не волноваться об угле. Круто, спасибо. Ну, первое Может, время... Ну, я, я, е... я, наверное, пока пойду порабочу. Что это за фигня? О, железо. Так. так ну, у пожалуйста, я где где нормально я пока тихо типа, добываю. Ну, точнее, не добываю, а базу, базу нашу делаю лучше. Как и зрить Я не буду. мне э? я там? Меня подставила собственная дыка. <свят> Молодец. Да ну, уже вечере что. Да быстро. Ладно, я только хату начала обустраивать. Спасибо. Окей. Ну, посмотри, наша база просто преображается. Эй, не поняла? Пустите домой. Вот. Пусти домой! Ты баранина? Там ход слева. Где? Ты баранина? Сюда надо светильник поставить. Сюда бахнуть. М -м -м -м. А как нам дыр. эту дырку закать? Подлинно надо думать. Думать, думать, думать, думать. Думать, думать, думать. Знаешь, что я нашел? Что? Я бирку нашел. Круто, мы можем своего животного как-нибудь переживать. <плодица> Ой. Сейчас нажмите. Брзак. Спасибо. О, да ну, я сейчас могу это сделать. Не верю. Ты лук хочешь? Я могу тебе скрафчить лук. Хватает крат, кстати. А, почти фул железо укатал. Ну, ничего, я пока дверь скрафчу. И ты чё твою мамочка сделала? И такую розочку. Несколько. Мама молодец. Да. Ага. Ну, значит, не у меня у одного родителя. Да. Фа. Зак... Ура, я крафчу свою мечту, прикинь, да? Какую? Какая мечта. Я могу тебе, кстати. Я могу тебе удочку, кстати, скрафтить. Тебе надо? И пойдем меч срабатывать. Нет. Ладно, тогда давай пока поспим, наверное. уже. Давай, давай спать. Ага. Бена школа Тишь, А? Ты идешь, почувай? Так, Так, так, так, О, так. так. так. Или ферму сделать, сделайте, для этого нужна железо. И земля. А чем железо? Для ведер или не нужны. Ну, кстати, да. Из... <соспит> Из скелета лук выпал. Дай мне. Окей. <соспит> так... Да ну, кстати, да. целый. А, рыба иди сюда. Так, в принципе, думаю, достаточно столько еды пока что на первое время. Я рыбу. Палочки мне нужно обязательно. И это... Блин, зачем я водоске выкину? Мотыга, вот. Да, как тут угадал же... вообще? У меня лоб появился, прикинь, дай бог. Я тебе дал. А мне профиг Баранина. Шоколадный так, не я любил, сейчас полюбил. А кстати, я тебе мотыгу. Ой, это вещи не скинул, чтоб мотыгу сделать. М -м -м. У нас же дерева мало тут, так что вот, на здоровье пользуяся. А где палки? Выпьем. А вот именно, а где палки? А где палки? Там матригу надо. И ведро. <С1> Клат, я вот У меня было 13 палок! Я баллин. Я, я мотыгу скрафтил. А я тоже. <Старк�> Только у меня есть железо. Давай вместе где-нибудь тут. <Старк�> Блин, <Старк�> да, ч хотел? А, да, точно. Ты хочешь? Очень большую эту ферму. Блин. Очень большую. Прям А зачем я веду скрафту? Виду, uh, нам надо. Сейчас по центру сделать здесь отверстие и это самое. налить туда буду. Mm -hmm. <связывая> ну или просто. Сейчас я вот так вот сделаю. Опа, они все. Опа. Больше надо. Вот у меня еще земля есть. Конечно, это лопатой надо делать, ну да ладно? Это чисто наша Ты что, что делаешь? Что делаешь бараны? ты что, что? Ты делаешь ну, а подвинься ну, на вот тебя добил добыл еще один нам нужно очень много офигенно а ты база по запас мотыгу железную сзади земля ничего кусочка не хватает <с zeros> как в угробе они uh -huh. а вот же дерево мы что тупим поле чудес ура тебе еще надо посадить же у меня есть семена именно... У меня были все там. Очень много. Я один стакс кому не сделал. В принципе, бажрай. Сколько там записи идет уже? 26 минут. Еще 4 минуты, В принципе, еще больше можно сделать. У меня есть земля вон. 23 штуки. Я пока что тут подставлю ее. Давай. А семян... А, а семена-то у меня недостаточно. Возьми. У меня две земли откуда? Ну слушай, по мнению у нас все налаживается пока что. <noise artificial> <Initiative> Нифига ты еще шире захотел. Семена кончились. Mm. Траговец! Давай его, наверное, получим, кухнем. А чё на меня не плюют, а я учу их сделать? Просто их кухнем. Из них же это выпадает. Не понял. А. Почему ну, он, он продавал, это нам продавать не надо. Мотыга. Круто. Каменная мотыга выпала кожа. Слушай, мне, мне вот поводки, поводок, это круто, потому что мы сможем даже свой урожай теперь везти. Фу ты какое. Так, такой. ну принеси чем еще, еще, еще семена. Окей Оки-да-ки-да-ки-таки. Оки-даки-таки-таки. У нас места нету. У нас места нету, ладно. Надо еще сумбуков понакаплить. Алки-даки-таки. Ч там ел? А, я тонул. А я думал, нет. О, кидок, кидок, кидок, кидок, кидок, кидок, кидок, кидок, кидок, Пожалуйста, жизнь. Какой урожай будет? Будем сражаться или как трусы пойдем спать. Наверное, застроим ферму. Ну ладно, ты-то пока что застроил я, если что скажу куда. Полный капец начнется. Давай. Так. Летучая мышь летает по земле. Это плохо у нас уже ростки начинают расти вот что никого нету это хорошо вижу врага а он далеко Матыга, мотыгу на мотыгу пока защищать говорится а мужики не сдаются а я-то думал будет какая-то ми Ой. такое летает, да Мне и зомби железо выпало? Что? Ну бывает. У меня теперь 9 железа, нормально. Больше хлеба нужно, больше. Ну все, у нас хлебозавод чисто. Ну, ну, пока что нам хватит еды, пока это все вырастет, а потом начнется проблема. Да. Ну что ж, ага, тогда... вижу. На этом тогда пока что мы закончим. Я думаю, вы не против. Настимали мы 33 минуты. Всем пока. С вами был Пиперс и шлепа. Всем пока.